Я попал именно сюда. Ой, ой. Точнее, Это меня для... перенесли. Ой. Так э бомжик. Ой. Ой. Ой. Ой. <fellowship> нуар. Бак нуар. Я не Бак нуар. Ты какой-то Бак нуар. Как змей, как кролик бак. Нет, я. Во мне, мист, мистер Бак, Суперкот, пчела и баникс. А, пчела, а, я Ультрабак. Так я из... на Я сюда пришел из будущего. Ну прикольно. А что там? Вы когда-нибудь мне бы выпал свой шанс и меня быстро перенесло в ваш мир. Ну, точнее меня сюда и отправил. Вам что-то дает вот это? Где-то вы это видели? Нет, Ты я А, все. Я видел. Я вот <сос> китайский чую, я видел. Короче, такая штука, вот мы когда с Аидом сражались, и это выпало а -а -а -а -а -а -а поседону супер Супершанса. Вот. Вот. Да, запомнил. кстати. Да, да, да. Посейдон. И где эта фигня сейчас находится? Она ну, там, где-то в Египте находится. У меня да. вот вопросы к людям. Вот к тебе вопросы, к тебе вопрос. Вас Ваши там не было. Ну, я... Вы да, не да, рассказывали. рассказывали. Я говорю, я спал. Да, Там же были да. только боги и да. еще один я, человек. Я, я смотрел, так, ладно. Вот и... и... он вообще есть на вид. я смотрел в Египет. Ой, Неплохо, неплохое тебе зрение. Пойдем, поговорим. Я знаю, кто ты, поэтому пойдем. Ты скоро вернешься, эти. Так, о. Я такой открыл и очутился в Монако. Здесь... Так, что произошло? Ты найдешь свое тело, ты станешь сейчас, обычным, сейчас. но так не зря мне выпал супер шанс этот... то что к вам перенес меня зачем-то, и... значит брат, здесь что-то есть и есть этот супер шанс. Брат, мы... ты что на меня? Эй, Короче, брат я тебе расскажу мне. подробностях, ты что, что произойдет на всей неделе ты знаешь, что.. Можно потише? Тишину. Ты знаешь то, что Аид жив. Знаете? Ну, знаю. ну точнее, не он, быть. не его тело, а его душа. А он себе найдет другое тело в подземном царстве. Надеюсь, он не мо же взял, да? А, а твое и не в подземном царстве. А, значит, ты? А может меня этот? Полиция забрала. Не знаю, где у тебя там... Ты найдешь его, но не знаю, где ты там... Ой, чуть не сломал его. Вот. Ну, так что, вот, продолжай. Продолжаю. Аид придет с клинком на вас всех. Да, и... Ну, и уничтожит половину всех. Всего. Всех людей. Мне мне это. Останется Ку -ку -ку -ку. только... Останусь только я. И останется... Почему мне я дали талисманы многие? Ну, точнее, мне он дал их. Освободил, и я переплавил снова. этого он мне. Я... Вернулся. Ну, не все он переплавлял ей. может убить бога. А каким богом мы являемся? Я думала, не будет работать. Ну, смотри, бог. Не... Мы же не знаем, чем он занимается подземное предземном царстве. Может, он его как-то переработал или чё? Ну, короче, ну, ты он тоже, кстати. Тебя, кстати, тоже уничтожит. Нет! Всех уничтожит, останусь. Только я и Посейдон, да. Что и он переуничтожает происходит? всех богов. Снова. А, как я устал? Зачем эти боги приперлись? И не было их, и Он пере... уничтожает всех богов, но а, мы с Пасидоном сможем освободить вот тебя. Ты пойдешь в подземное царство, заберешь оттуда ключ. И дальше я не помню, меня сюда перенесло. Представим. Давай соберем полностью всю картину. Забираю я Ключ. И что? Ну вот я забрал ключ, а выйти я туда не могу, потому что я умер. И поэтому мне пришла мега гениальность. Сейчас, если я не буду переселяться в свое тело, я потом смогу когда забрать ключи. Я, получается, временно стану. Он же забрал ключи у Олимпа, он же стал богом, получается, Олимпия. Yes, ну, Аид. Да. Я заберу ключи, то есть временно я стану богом, э, богом, э, это, Ты станешь царства, главным, нет, ты станешь главным на Олимпе, а не в подземном царстве. Нет, ключ... Ключ да от это Олимпа. Да. А так как мне это должно помочь, если я все равно крякну? Ты... Ты сможешь открывать порталы. Не Знаешь, ступи, ты не сможешь не... открыть портал. Ты откроешь портал ко мне. Ну, не ко мне, а на Олимп. <coughs> а, да... А... <coughs> Вернёшь. Я не, не знаю, что там будет дальше. Ну, вроде... Мне надо вернуться туда. Сейчас, ну, а -а -а. там портал. Мне надо быстро зайти, я пришел. Вам Хватит предупредить меня. вас. Может быть, что-то придумать получится. Я сейчас нахожусь в стиле кузнеца. Может быть, у него где-то заметки есть, какая-то броня. Не знаю, я ладно, я пойду. Ну, вали, все давай. Скажи, что тебе дорожка. Тебе дорожка. Такс. Так портал. Предил. Где... свое <клево> <клево> время знаем, <клево> сердит, а Давай, Здравствуйте, рейт. секретарь, здравствуйте. Так, вы я один взял номер взял. пока продаете. Так, один номер, ну, я... так, один номер, это нормально. Пока что, пока что мы просто открываем отель, поэтому... Один номер, это так нормально. А, привет. Ты чё, опередел, да, привет. Такое, привет. Бесполезный дед, вот он, Риан. Ты бесполезный. Какой дед? Где дед? Но да. там с... дед. Этот закат уходит. Закат? Да. Ой, вот, это дед вот, вот, там. вот дед там, вот дед. О боже, что, он... что он здесь делает? Что здесь делаешь? Он греется. Он греется. Но, а, а они... вот, смотри, сюда. Это Вот, вот водичку пошли мой. Идите сюда, смотрите. А, что? пойдем. Вот это вот, <съем> <съем> так. Меня, как... так, кто за нами Я жду, пока мне, вода, у Ты где? О -о. Край, потом а, потом у меня Такс. Открой много вопросов. Это а. Пошли. Такс, а. дверь. Меня не впускают. Меня не впускают. Закрой дверь. Закруто. Короче, приходил только что твоя копия, но это не важно, но она пришла из другого времени. И он пришел, короче, сообщил такой важный-важный вещь. Важный короче, пришел, и нас всех там убьют. Ну, кроме тебя, и там Азевса, -а и там, короче, все треш. О -о -о. Аид восстанет из, из, из мертвых, прибьет всех богов, всех людей, кроме там двоих. Потом меня вы освободите, а потом я захочу, захочу... Алим, потом я вас вытащу, как-то все. И все. Ну, это так, за пять секунд тебе, краткий сюжет. С ножичком приду к нам как скоро. нас выпустишь? Вас не надо выпускать. Так а где я сейчас? Кто ты сейчас? Ты кто вообще? Ну, ты сказал, приходил я. Где да, я сейчас я? Времени. Не знаю, он сварил куда-то по моим Закат, возможно, ушел. Да, Можешь парень? А кстати, там еще кто то переперся в город к нам. Где? Не знаю, я просто видел какого-то новенького А это а что а там такое? -мо, моё что-то мне это уже не нравится. Это портал. Не думаю, что самая лучшая идея залазить в незнакомый портал, знаешь ли? Но мне кажется, его вот закрыли. Ну, сейчас мы проверим. Так, пойдем. Попрыгали! Моя суперская броня. Ага, лошара. Наш да, nó... я... Так, а я, я прыгну я... в дерево, на дерево. дерево. Так, а -а -а -а а -а -а. Стой, меня отожди там. Чё, да так. Как снег наших... ah -ha -ha. за палки, бесит мне эти палки. Так, на последний этаж быстренько. И на крышу. Нет, я сейчас там... Где он? шаш Ой, смотри, какой красивый. Ой, а... это классный портарный. А а за... Он не а работает. Видишь, он не работает. Хотя а бы не работает. Так. Портарно похоже, а на... похоже на пятна жуко. Но это... Это похоже на, это похоже на э, мистер, э, мистер Бага. Ты что, правда? Не, ладно. Ну, слушай. Экспертное зрелище. Он скоро должен пропасть. А если мы... Как-нибудь... Ты где там? А, а если ловлю, мы как-нибудь его включим, пойдем туда... И... И... И поможем им. Да. Нет, мне не нравится такая идея. Тогда мы нарушим всю хронологию. Ты знаешь, что хронологию учил? Хочешь малинку? Книжки читал? Нет, ну не хочет. Ну ладно. А может быть... А так, проваливай быстро. Не Мне нужно срочно поговорить, но нет без лишних ушей. Да, да, да, так, все. Мэра, я сек... Может быть, его зарядить надо? Зачем? Вот вот да, так, мы не будем вмешиваться. А если он... Нет, нет, нет, нет. Слушай, а если он отсюда хотел, потом вернулся? Откроет. Раз этот, еще раз, если открыл, значит, еще раз откроет. Не похож, кстати, мы не будем страдать, того, вдруг сюда придет вдруг да, сюда придет, поэтому портал ловит А тебе не смущает то, что это не вояж, не, не нора, не крота? Типа, что это? Не а знаю. Портал, который неописан. Так, а все, можете входить. Ага. Ну, мы уже уходим. Лука, зевни на меня, откройте мне дверь. Господи, а, так, нужно срочно. Ждём, Выкинуть эту фигню. Думаю, пока Миша, Адриана, э, мама э, прольет водку или так. в аду, во. Так идем, идем, идем. Да е-мое, мия двери не впускают. Мия не любят двери. И открыть? А, Аня, думаю, что... сноси да, да, они меня просто не пускают. Я Сейчас идти пошел... откроем. Сноси дверь, я не могу отсюда выйти. Так. так. Сделать сноси. Сейчас. Может у него кирка не стоит? Нет. Руками. Я должен. Моя... Опа. Сила. Прыжок. А, у тебя точно, у тебя... Всё, там дверь открыта. Нет. Я не знаю, да, здесь дверь открыта. А, кстати, вы знали, что сейчас летом у нас будет... Короче, короче легкий способ. А. А, ладно, я хотел уже немножечко, ладно. Меня, да они, не, короче, похоже, сегодня этот, не любят. Что? Да не. Меня в бою комнату не впускают. Смотри, там сходилось. балкон открыт. Так, а ладно, я, я пойду телек смотреть. Я не...